приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского, и сегодня мы поговорим о новинке в компании oriflame у нас выходит 4 новых оттенков серии giordani gold это помада Эликсир. чем эта помада хороша ну во-первых это жидкая помада она обладает таким свойством трансформируется в матовую после нанесения у нее высокая стойкость эта помада не собирается в складках губ не растекается и удобное нанесение. И я, когда протестировала эту помаду, я сразу поняла, что она идеально подойдет для тех, кто хочет, чтобы губы были накрашены, а при этом часто приходится одевать маску, потому что она действительно не отпечатывается. И еще такой момент если вы к стойким помадам относитесь негативно то есть они вам сушат губы стягивают вы испытываете какой-то дискомфорт то эта помада она комфортная и при этом стойкая меня это удивило потому что я честно говоря не ожидала вот так красиво выглядит помада покажу вам ее чудесную кисть которой действительно очень удобно наносить помаду на губы и цвет теплый кашемир мы ее сейчас с вами попробуем итак мои губы сейчас без помады без бальзама смотрите какое будет классное нанесение обычно я использую контурные карандаши для губ но не всегда иногда хочется быстро легким движением руки нанести помаду И именно это мы сейчас с вами сделаем итак внимание поехали оттенок потрясающий мне кажется такой цвет подойдет под любой наряд а я обычно помаду подбираю именно не под цвет глаз не под цвет волос а именно под одежду а такой оттенок он в общем-то нейтральный поэтому подойдет под любую пахнет вкусно кстати не сказал, такой сладенький сладко-конфетный какой-то аромат очень приятный Я отлично справилась без контурного карандаша, как вы видите, у кисточки такой удобный острый кончик, который аккуратненько проходит прямо по контуру губ. Что нужно сделать? Нанести и чуть-чуть подождать то есть, не облизывать губы, не тереть их друг об друга, дать помаде улечься, чтобы она хорошо зафиксировалась. И после этого я делаю такой тест-драйв. То есть я беру чистый лист с двух сторон вы видите он абсолютно чистый чуть-чуть нужно конечно дать времени побольше чтобы помада впиталась и встала на место но мы сделаем это прямо сейчас так эксперимент чуть-чуть там где больше нанесла смотрите с этой стороны вообще не отпечаталась а с этой прям вот капельку значит плохо растушевала чувствуете как классно именно такая помада нам и нужна чтобы была легкая стойкая не сушила не стягивала губы и красиво выглядела если вы уже такую помаду пробовали потому что в коллекции у нас выходит 4 новинки а уже было 8 оттенков то есть это не совсем новинка если вы пробовали напишите в комментариях свой отзыв свои впечатления я думаю что это многим будет полезно потому что сейчас мы выбираем такую продукцию чтобы взять и быть довольным раз и навсегда благодарю вас за внимание если видео полезное с вас лайк подписывайтесь на мой канал и всего вам самого доброго красоты и счастья пока пока